У меня свой сюжет. Ящичек наложил это, чтобы обменять на некоторые продукты питания для тайги. Ну допустим, груши я сейчас на тушенку поменяю. Так, да, минутку. Ладно. Еще не все тебя знают. Пол стороны знает, пол нет. Да зачем это надо? Лучший садовод-любитель Сибири, Урала и Дальнего Востока. Ну вот а излишне говоришь. Не-не, короче, ну. Чернобаю, Леонид Дмитриевич. Дело в том, что Дмитрий, ну. вот я приехал в твой рай, почему? Вот, держи. Давай. Ну, это... Представляешь, наконец она упала. Ага. Я никогда не срываюсь из деревьев, ага. в отличие от некоторых. Ну, это, похоже, хранится, потому что запаха еще нет. Да понимаешь, на нем бирка у меня висела, а у меня памяти нет. Номер 20, что 20. Значит, кто-то свистнул на общем саду, от него пошло по рукам и попало ко мне. Ага. Дегусировать будем или Её? пусть а надо ж же... На... нет надо ждать проверить не зимнее ли у меня же здесь. быстрее всего зимников. вот смотри вот эти штуковины у меня уже почти месяц лежат вот. видишь хочешь Легу. разрежем они идеально беленькие Минуточку. это московская осенняя у меня есть уже такая вот. а... не от тебя ли да кто его знает я не знаю уже ко мне она попала от Филиппева от Володи, черенок у него брали, uh -huh. вот. великолепный сорт, вот. несколько штук упало э, декабрьской, но мы ее потом где-то вот она. тут ты меня впервые превзошел, у меня нет зимних вот, груш, вот это до нового года хранится, uh -huh. можно кушать, на Новый так. Год. у тебя ружья нет, Хочешь меня пристрелить? Нет, как застрелись. Приш... От зависти застрелись. Смотри. А вот это космическое. В этом году оно довольно-таки крупненькое. Ну, на полке вмещ... да, полки просто загружены всякой ерундой. Банками, склянками, коробками. Да, конечно. Не вмещается. Космическое там, космическое здесь. Там формел, э, яблочки. А формел и здесь лежит. Можешь посмотреть. У меня их... в этом году одно дерево было. Это плодоносило, всего. А у меня и одно дерево и есть. Но на нем было, не знаю, ядер 5-6, а то и больше. Вот он. Он длинненький такой. Это на солнце он так, так выглядит. Так, сейчас твою грушу положу. я а то еще уравни, наверное, мы и не сможем продегустировать. В основном яблоки вот такого характера. Вот они, продолговатые. Ну, самые крупные бывают так, лепешкообразные немного. Но все равно, вот он. Да, это характерно. Именно Хоть... носик за сам уходит на нос. Угу. Сколько лежат? Я конкретно еще не могу знать, потому что в прошлом году урожай был не очень большой, но где-то в ноябре еще лежали. Хотя собрал -то я тоже вот давно, мы обычно где-то к концу сентября собираем, а этот уже с неделю точно лежит, потому что активно сыпаться начал. Чуть ветер дунет и пошел. Ну, давай что-нибудь выдающиеся показывают. Мы у тебя не первый раз. Выдающийся? Да. Для Сибири и для, вот, а, для всей ну, страны. Выдающиеся, пожалуйста. да вот твои эти самые голдены под тем названием, который мы до сих пор не знаем. Смотри, вот он лежит, да? И он. А как теперь узнать-то? Я... Ведь такой величины. Я тебе сейчас только показывал, у него багажник еще крупнее. Так, я вчера Андрея унес еще крупнее. Вот он. То же самое, той формы, как и у тебя в багажнике, да? Но у них в большинстве случаев они как лепешечки. Вот, вот такие приплюсы. вот. Лепешкообразные. И главное, в паре вот так растут, и они не дают друг другу, в общем-то, разойтись. Слушай, не богатырь ли это? это? Богатырь... Ко... Слушай, богатырь, богатырь не плоские? Плоский... Нет, он ребристый весь богатырь. Да. Ни в коем разе не вот. А да. у меня же богатырь рос на... А этом. Потом... Богатырь настолько несъедобное яблоко. Вот эти поспеют. Вообще уникальнейший, вкуснейший. Это вообще, ну, как я. Я его назвал Golden Клон Железного. Я не знаю, что дальше делать. Но я знаю, что это не Голден. И я знаю, что это не Делишес. И мало того, подозревал сначала, что это резистент. Голден резистент. Оказалось тоже нет. Но я уже сравнил. Резистент он небольшенький, так это. А этот. Куда? Так. Вымахивает где-то? Ну, Ладно, у меня зарядка, по зарядка кончится. Да, да. Давай мне это... Еще что-нибудь выдающееся. Ну что выдающееся? У нас вот... Э, квинти мы уже снимали, да? Вот он. Квинти должен быть ярко-красный. Почему твой не окрас. В тени. Вот он. А, точно. Вот это уже точно. Ну, там теневая часть и вообще... Ты знаешь, он показался слаще, чем это... Чем мелба канада. Ну, не знаю. Очень приятный на вкус. Только... Мякоть, когда поспеет, но ну, она такая... Знаешь, это вторая родина, родина, Херсонская область. Знаешь, да, да мы, я оттуда... Ну давай разрежем, чтобы я... показать, а, что давай давай. Я привез оттуда, угу. с этого, Берсавский район, Херсонская область. тоже, как у мелбы, имеются прожилки розовые внутри. Пожалуйста. Ой, еще круче мелбы. Вон. Еще круче мелбы. А И... у меня в этом году... Смотри. Сейчас, а, дай-ка я тебе давай. самые зеленые возьму, чтобы это самое... Не быть голословным, что и в зеленом тоже прожилки могут быть. Не, вот. А тут испорченные почему-то. Так оно летнее. Ну, лежит то тоже давненько. Так, так, так, давай. Будем. А знаешь, какое-то типа грибкового заболевания, что ли? Нет, нету здесь. Ну так, слегка, слегка. Слегка. Ладно. Так, давай хвастайся этим, нашим а, этим. А, апорт вон? Нет. Нет. А, ну апорт само собой. Ну, апортиком здесь, они у меня еще на деревьях висят, да? Это который ветром сдуло. У меня казахстанец просит апорт. Вот они. Вот когда поспеют, тогда можно ковырять. Сейчас еще у нее будут желтоватые семечки. Давай, Надо это... Надо коричневый, чтобы... Нет, чем что мне делать, он же у нас меня не слазит. Константинович, это... Апорт практически поспевает у нас. Вот если сейчас снять, да, он, ну, в середине октября будет готов. Угу. Вот, уже можно ковырять. А сейчас это бессмысленно? Да нет, дело не в этом... У ты, не как... запаха, ты пойми, у меня же тоже соседи смотрят, не просто смотрят. Я сегодня вот такое яблочко единственное с дерева снял. Угу. Вот да. по... Знаешь почему я оторвал, хотя ждал? Потому что его тоже вот вот свистнут. Вот бельфлер китайка. так? Ну, здесь Ой, практически сорт редкий. Тут ты ну, меня обошел. В этом году они... Второй случай, где ты меня обошел. Да ладно. Ну, а что? Они в этом году немножечко не такие сладкие. У нас, видишь, это два с половиной Солнц... месяца дожди. Да. Они... Солнце не видели. Но вот немножечко налилось уже одно. Но это тоже в тени, видимо, было. На солнце они вот так выглядят. Характер бельфлера китайский. Поворачиваешь вот так, вон, миллион ребер. Ну не миллиона, как у старухи губы, так внутри сжатые. Понятно. Разрежем? Хочешь попробовать на дегустации? Да ты испортишь яблоко. Их хоть много, и тебе не жалко. А это. Я же в деревне еду. У меня багажник набит фруктами. Я уже. Видеть их не могу, наелся. В сейчас кинем, если что. А, ну если в шушилку, ладно. Вот, у них ну тоже бывают иногда давай. пружилочки. Пробуй. Семечки у него, видишь, уже практически коричневые. Но, но... Но вкус... Я еще отказывался. А вкус у него, ну, вполне приличный. Они приличные, отличные. великолепный. Но они мягковатые. Слушай, второй случай, где ты меня обошел. Моя-моя. Да ты же знаешь, что я привык быть первым во всем. Кстати, я тебя не помню. Вроде саженец предлагал в древности. Как Растет. Как так, значит сюда. А ты его кому-то говоришь, подарил. Я подарил? Садить было некуда. Ага. Так. У меня были лишние. Я их напрививал, но, наверное, всего, что 5-6. Вот, так. себе два оставил, вон дерево и вот. Давай удивляй этим гигантам Подмосковья. Ой. Я не могу сейчас удивить, потому что самые маленькие остались. Я там подбиваю. А вот показывай самые маленькие. Вот. Вот они самые маленькие. А это твоя лесная красавица, мы ее бомбой иногда называли. Тоже. Вот она у меня приличная. После гиганта второе место держится по крупности. Возьми руку, чтобы люди.. Завидую. А что там? Это соразмерность руки надо. Вот. С чем сравнить? С литровой банкой, если. Вот так вот. Давай. Вот литровая банка. Да, вот сюда. Вот так. Но это не самые крупные. У меня были груши, которые с литровой банкой. Это Это гигант. Гигант. На переднем плане. Лесная. Лесная. Вот вам еще гигант. Вот он. Лесная тоже хороша. Хороша. Это, ну, это самые крупные пока. Но она. Да, я подставлю вот так вот. Она грохнулась, ветром сдула. У нас же ветра страшные. Сам знаешь. Так. Они у меня висят на дереве. Хочешь посмотреть? Там. Это а, будет отдельный мы разговор. Уже, мы уже снимали, там под... снимай. Дело в том, что я заканчиваю, потому что у -у -у. сейчас население России, особенно Сибири, уменьшится. Это счет Азайский умрать. Ну, давай заканчиваем фильм. Хорошо? я думал, хуже да, знаешь, какой там сам себе режиссер, передача вот, есть это по телеку, да? Угу. Там рубрика есть такая. Ну, к так. Я живу в Сибири, город Саиногорск, Хакасия. Вот результат садоводства Сибири. Да. А вам слабо. Помнишь, рубрика. Помню, помню. по-моему, ее нет, или я уже не смотрю. Нет, есть, есть такая. Так, все. Еще пару фотографий сделаю. Мне чем тебя удивлять, а вот. Для меня-то нет, ты всю Россию удивляешь. Сейчас. WhatsApp тебе. Все, кроме меня. Посмотришь, я тебе перекинул. Все, все, все. Дальше дела после наши личные. Ну все. хорошего. Желаю удачи всем. До следующего Здорово. сезона.